Всем доброго времени суток! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом овсяного печенья. Для этого рецепта понадобится 240 грамм сливочного масла комнатной температуры, 2 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления, 2 стакана муки, 2 яйца, щепотка соли, пол чайной ложечки разрыхлителя, стакан сахара. К сливочному маслу я добавляю сахар, и перетираю венчиком в течение 2-3 минут. Вы можете воспользоваться миксером. Добавляю щепотку соли к маслу и сахару. Перемешиваю. Добавляю яйца комнатной температуры. Перемешиваю, но недолго, как только масса стала однородной, можно добавлять остальные ингредиенты Вот у меня масса стала однородная. добавляю овсяные хлопья, посмотрите, вот они у меня такие мелкие Перемешиваем. Добавляем муку, разрыхлитель и на этом этапе уже можно перемешивать лопаткой. Долго вымешивать тесто не надо. Вот как только оно собралось в один единый комочек, и вы видите, что нет ни промесов, этого достаточно. С тестом можно уже работать. В холодильник его убирать не нужно. Заранее разогрейте духовку до 180 градусов. Делим тесто на части. Придаем печенью форму. И выпекаем ориентировочно 15 минут. Но время выпечки будет зависеть от вашей духовки, от толщины печенья. Вот смотрите, у меня печенье уже готово. Оно выпекалось 15 минут. Вот такое золотистое, очень ароматное печенье. Посмотрите, как выглядит оно на разломе. Спасибо, что были со мной. До новых встреч!